очень многих начинающих вокалистов мучает вопрос как же все-таки петь правильно стоя или сидя и если вы также озадачены этим вопросом смотрите мое видео будем разбираться меня зовут анна камлевская я ваш личный педагог по вокалу подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить полезные интересные видео а мы начинаем так как же правильно все-таки петь стоя или сидя а многие педагоги говорят о том что нужно петь исключительно стоя что так вы правильно выстраиваете свой скажем так организм, свое тело даже сложно подобрать слова честно говоря, выстраиваете такую правильную позицию и в этом есть доля правды. Потому что когда вы начинаете заниматься, вы еще ничего не умеете, и вам нужно создать для себя максимально такие комфортные и правильные условия. Однако вы можете видеть, что многие вокалисты такого экстра класса поют сидя. При этом еще и играют себе аккомпанемент на фортепиано или на гитаре, или еще на чем-либо, возможно, на укулеле, и сидя поют. Иногда там все вот такие скособоченные, сгорбленные, но голос прекрасно идет. И здесь ответ таков: они так могут петь, потому что они уже состоявшиеся артисты и вокалисты. Да? То есть они уже настолько хорошо знают свой вокальный аппарат, что могут себе позволить петь, ну, хоть лежа, да, вы, наверное, видели, иногда там певицы вообще поднимают, они как-то вот там в воздухе чуть ли не парят или их переносят а, а, танцоры, и они продолжают петь, не теряя качество звука, да, может быть и фонограмма звучать или какой-то прорекорд, а, даблы спасают ситуацию, но, тем не менее, есть вокалисты, которые так могут, потому что они умеют контролировать свой аппарат, дыхание, голос и так далее, то есть если вы только начинаете, вам нужно найти удобную для себя позицию. Если вам удобнее стоя петь, пойте стоя. Если вы чувствуете, что сидя вам легче, вам так комфортнее, у вас лучше так звучит голос, пойте сидя. Беды никакой в этом не будет. Главное, главное, чтобы вы были сконцентрированы не на том, стоять вам или сидеть, да, а именно на том, как работает ваш Голосовой аппарат. Нужно думать о базовых принципах вокала ну, на первых порах, о натяжении, точке, о работе, о нотах в конце концов, о том, как вообще звучит ваш голос, насколько он звучит правильно, насколько ему комфортно. Вот если вы хотите учиться сразу правильно петь, не заморачиваться о том, сидя или стоя, я рекомендую вам пройти мой вокальный курс «Новичок». Это и видео уроки, и обратная связь от меня по упражнениям и масса полезных рекомендаций которую вы получите в этом курсе к слову сказать в курсе семь с половиной часов полезных видео уроков и все видео разбиты прям по урокам соответственно вы открываете первый урок и начинаете заниматься вам не нужно будет думать какое сделать упражнение сегодня завтра и так далее то есть полностью вы будете ну скажем так укомплектованы уроками на несколько месяцев вперед и конечно же обратно связь позволит вам добиться хороших результатов. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.